Часто приходится слышать напутствие о том, что людям пора выбраться из своих удобных офисных кресел и вообще проводить больше времени на свежем воздухе. Компания Matra Mobility Revolutions восприняла эту тенденцию слишком буквально и разработала самоходное кресло на гусеницах, которое может с легкостью ездить по пересеченной местности. Кресло под названием Ziesel, в переводе с немецкого означает «суслик», предназначено для движения по всем видам поверхности. Тем не менее, его создатели особенно отмечают возможность использования аппарата на горнолы. Базах для патрулирования, перевозки багажа и спасательных операций. В движение The ESL приводит два электродвигателя, выдающие немалые ньютон-метра момента и разгоняющие кресла до максимальной скорости в 35 км в час. Питание осуществляется от 96-вольтового литий-ионного аккумулятора, который, кстати, имеет автоматическую систему подогрева для запуска при низкой температуре. Управляется кресло с помощью джойстика и рычага, расположенных на подлокотниках кресла. Водитель удерживается на месте четырехточечным ремнем безопасности, а от опрокидывания его защищает стальная рама. Вес ESL составляет 210 килограмм, включая аккумуляторную батарею. Цена этого необычного средства передвижения пока неизвестна. Харли Дэвидсон представила прототип своего первого электрического мотоцикла LifeWire еще в 2014 году. Тогда это событие прошло почти незамеченным, однако сегодня стало ясно, что речь идет о совершенно реальной модели с хорошими коммерческими перспективами. Всемирно известный производитель представил ее на ежегодном байк-шоу в Милане. Мотоцикл приводится в действие от электродвигателя постоянного тока, специально спроектированного для генерации особого звука, который придет на смену фирменному Рокуту Харли Дэвидсон. Основной Литий-ионный аккумулятор находится в литом алюминиевом корпусе вместе со второй литиевой батареей на 12 вольт для освещения и подсветки табло. Мотоцикл поставляется с зарядным устройством первого. Он также может заряжаться от зарядных устройств 2 и третьего уровня. SAE J1772 или AEC Type 2 для езды за пределами США. Как сообщил представитель компании, у каждого представительства harley дэвидсон будет находиться станция подзарядки. Заряда батареи должно хватить на 160 километров пробега в качестве тормозов будут установлены передние саппорты brembo моноблок на сдвоенных дисках диаметром 300 миллиметров с антиблокировочным тормозом и стандартным контролем тяги у LifeWire wire 7 режимов езды 3 стандартных и 4 учитывающих специфические особенности езды каждого владельца продажи электробайка от культового бренда должны начаться в 2019 году Фёрд Арм очередной амбициозный проект армии США, цель которого создать третью руку для солдата, с помощью которой он сможет более равномерно распределять вес тяжелого оружия, снижая физические нагрузки. Предшественник Фёрд Арм М56 Smart Gun дополнительное крепление для пулемета МДС42 инженер-механик Дэн Бэтчел разработал более продвинутую версию, способную принять все оружие из рук солдата. Третья рука представляет собой шарнирную раму из композитных материалов, равномерно распределяющую вес с оружием и позволяющие эффективно использовать его возможности на поле боя как утверждает один из ведущих исследователей дэн Бэтчелл, третья рука до сих пор находится на стадии создания прототипа и постоянно совершенствуется устройство является частью программы модернизации армии которая включает в себя многие экзоскелетные разработки имисент это австралийская стартап-компания основанная бывшими разработчиками из исследовательского агентства Xero. в технологии HoverMap задействованы лидер датчики для предотвращения столкновения и gps для отображения подземного ландшафта данная аппаратура устанавливается на дроны с помощью которых производится обследование подземных участков представляющих опасность для людей в прошлом году Имисант уже использовал свою технологию в тестовом режиме на глубине 600 метров где полностью автономный беспилотник совершил первый самостоятельный полет на основании собранных им данных после соответствующей компьютерной обработки была составлена 3d карта данного места на сегодняшний день компания уже получила три с половиной миллионов австралийских долларов и первые дроны hover map появятся еще до конца года впервые робот атлас компании Boston dynamics был представлен публике 5 лет назад и не вызывал к себе никакого интереса но за прошедшее с тех пор время модель эволюционировала в настоящего техно монстра и новое видео подтверждает это изначально атлас передвигался крайне неуклюжей походкой и был привязан кабелем к внешнему источнику питания год 2018 с одной стороны особых сюрпризов не принес а с другой в интернете появилось много видео с демонстрацией того как атлас учится применять свою систему компьютера компьютерного зрения и модернизированное шасси он бегал в лесу и по пересеченной местности а также освоил азы паркура с показательной легкостью запрыгнул на несколько высоких ящиков можно предположить что железо робота доведено до совершенства и теперь перед разработчиками стоит задача научить атлас использовать свои возможности как можно шире у современных танков, как и у их предшественников, сохраняется серьезный недостаток – отсутствие у экипажа полноценного обзора поля боя, даже при наличии соответствующих приборов. Специалисты украинской компании «Лимпид Armor решили задействовать технологии, которые использовались для создания шлемов дополненной реальности пилотов F-35 при разработке аналогичного шлема для танковых экипажей DAS. Как сообщают представители компании, шлем обеспечивает экипажу круговой обзор с помощью четырех комплектов камер, видеоинформация из которых выдается на очки «ДАС» дополненной реальности в виде объединенного потока. В результате чего становятся видимыми даже слепые зоны. Основа комплекта Олимпет Армор технология, используемая в гарнитуре смешанной реальности Microsoft HoloLens. Она интегрируется в шлем танкиста в виде пары очков ночного видения. Дополнительно поступающая информация это телеметрия всех систем боевой машины, а также статусы задач, цели, интерактивные подсказки, размещение своих и вражеских войск. В ближайшие годы танковая технология кругового обзора станет повсеместной. Она проста, относительно недорого стоит и жизненно необходима на поле боя, экипажам боевых и транспортных машин. Это новейшая технология управления летательными аппаратами. Активное испытание этой технологии проводит агентство DARPA на базе вертолета Sycor Sky S-76B. По замыслу разработчиков функция пилота и автономной системы будут разделены. В частности, рутинная работа, связанная с управлением машиной, в том числе в неблагоприятных погодных условиях, достанется автопилоту. Его живой напарник будет выполнять более сложные задачи. Вести боевые действия или, например, заниматься спасением пострадавших в зоне стихийных бедствий. Полет сайкер Sky S-76B, оснащенного системой Алиас, составляет более 300 часов. В ближайшие месяцы испытания продолжится, но уже на базе армейского вертолета Black Hawk. Проект «Гремлин», который по заказу агентства DARPA осуществляет компания Dynetics, в настоящее время перешел в стадию полетных испытаний. Напомним, что в рамках данного проекта ведется разработка небольших дронов, которые будут запускаться с борта стратегических бомбардировщиков B-52, B-1B и транспортного самолета C-130 в составе группы на высоте 12 километров и после выполнения задания возвращаться обратно на свой летающий авианосец. Основная проблема над решением которой работают специалисты, дайнетикс буксировка вернувшегося с задания беспилотника на борт самолета-носителя с помощью специального стабилизирующего захватывающего механизма он выдвигается наружу подобно устройству для дозаправки самолетов подлетевший беспилотник из используя специальный стыковочный узел фиксируется на механизме захвата после чего происходит выключение двигателя затем дрон осторожно затаскивают внутрь и закрепляют дроны гремлин это как бы промежуточный вариант между одноразовыми и многоразовыми БПЛА. их особенность заключается в том что они подобно своим наземным сородичам обходятся без традиционных взлетов и посадки это безусловно отразилось на их дизайне гремлин предназначены для разведки и наблюдения они рассчитаны на 20 миссий между которыми будет проводиться их техническое обслуживание в исследовательском центре компании Bell Helicopter в Amarillo, впервые были протестированы на полной мощности роторы для нового конвертоплана Bell V280 Vailor в сравнении с силовой установкой его предшественника V22 Aspray. Здесь двигатели вынесены за пределы роторных гондол, что дает возможность в критической ситуации вращать пропеллеры только от одного мотора. Конвертоплан V280 – идейный наследник модели V22. Военные традиционно просили больше скорости, брони и груза по чего удалось достигнуть изготовив практически все узлы из композитных материалов фюзеляж крылья хвостовое оперение везде используются сэндвич панели из крупной углеродных элементов с интегрированной броней она на 30 процентов легче чем прежний вариант будущий конвертоплан сможет летать с крейсерской скоростью 520 километров в час с максимальной нагрузкой в 5400 килограмм на дальность до 1480 километров данные о максимальных характеристиках засекречены но известно что армия сша требовала авиационных инженеров удвоения скорости и запаса хода в сравнении со стареньким аспрей еще одно свойство нового конвертоплана способность зависать по вертолетному на высоте 1800 километров вейлор сможет транспортировать 14 человек десанта плюс двух членов экипажа для быстрой высадки предусмотрены две широкие боковые двери конвертоплан получил тройную систему дуближа управления которая учитывает и такие данные как оперативная обстановка вокруг чтобы не завести машину ни на Нароком не туда.